В данном видео мы рассмотрим основные типовые задания по теме проценты сплава и смеси. Все вот так в кучу сложим и посмотрим условия первого задания. Семья состоит из мужа, жены и их дочери. Студентки, если зарплата мужа увеличилась втрое, общий доход семьи вырос на 112%. Если стипендия дочери уменьшилась вдвое, общий доход семьи сократился на 3%. Надо узнать, сколько процентов от общего дохода составляет зарплата жены. Ну, что мы с вами сделаем? Давайте вот у нас x это zp мужа, пусть будет, y это zp жены, ну и соответственно z это стипендия, ну или zp, разницы никакой нет, дочери. Тогда совокупный доход, естественно, x плюс y плюс z это доход. Что нам говорят? Если у нас зарплата мужа увеличивается втрое, то есть становится 3x, то совокупный доход у нас увеличится на 112%. Ну что такое на 112%? Это соответственно было 100, стало 112, это 212%, при этом мы получаем с вами что процент, естественно, переводится в доли, поэтому делим на 100. То есть 2,12 от первоначального дохода. Но если вот здесь у нас выделить тоже доход, мы можем написать, что это 2 х плюс x плюс y плюс z. И те же самые 212x плюс y плюс z. Естественно, из обеих частей x плюс y плюс z мы можем вычесть, вычесть и получаем, что 2 х это 1,12x плюс y плюс z. Соответственно, x это 0,56x плюс y плюс z. То есть, зарплата мужа составляет 56% от общего дохода семьи. Аналогично рассматривается стипендия дочери. То есть, в чем смысл? Уменьшилась вдвое. То есть, у нее была стипендия z, стала Z на 2 то есть уменьшение произошло на z минус z на 2 то есть 0,5 z при этом общий доход сократился на 3 процента то есть вот эти 0,5 z и есть 3 процента от общего дохода семьи поэтому запишем что 0,5 z это 3 процента ну соответственно естественно z это 6 процентов то есть у дочери 6 процентов. Ну, естественно, для того, чтобы найти жену, мы из 100 вычитаем 56 и вычитаем 6. То есть 62 вычитаем и получаем с вами 38. То есть зарплата жены составляла 38 процентов от общего дохода. И давайте посмотрим следующее задание. Во втором задании в понедельник акции компании подорожали на некоторое количество процентов, а во вторник подешевели на то же самое количество процентов. В результате они стали стоить на 4% дешевле, чем при открытии торгов. Ну, что мы с вами сделаем? Давайте S. Это у нас начальная сумма. Ну, стоимость. Сумма, разницы никакой. Давайте стоимость возьмем. При этом А это наш процент, на который подорожало, подешевело. Ну что, во-первых, происходит? Вот сначала у нас была стоимость S, дальше она дорожает на процентов. То есть к стоимости прибавляется SA делить на 100. Именно вот это умножение на A делить на 100, первоначальной стоимости и есть увеличение на какой-то процент. То есть мы с вами можем записать S на единица плюс A на 100. Дальше что происходит? Дальше у вас была данная сумма, и она уже дешевеет на процентов. То есть фактически она же умножается на такую же скобку, но с одним маленьким нюансом. Раз подешевеет, то минус А делить на 100. И вот это ваша сумма после подорожания и удешевения. И она составляет... Раз на 4% подешевели, то есть она составляет 96% от первоначальной стоимости. То есть 0,96s. Естественно, мы обе части можем на S сократить. И что у нас с вами получается? Раскрыть скобки. То есть будет единица минус А квадрат на 100 в квадрате равно 96 сотых. Ну, давайте единицу перенесем и часть умножим на минус единицу. То есть, а в квадрате делить на 100 в квадрате равно 4 сотых. Естественно, тогда а в квадрате будет 4 умножить на 100 в квадрате и делить на 100. То есть, 400. Ну и в таком случае, а это корень из 400, единственное, только с положительным значением рассматриваем, то есть отрицательный корень не нужен нам, и будет 20. То есть 20% у нас подорожание потом уменьшение было. Давайте посмотрим следующее. В третьем задании в сосуд, содержащий 5 литров 12% водного раствора, давайте сразу порисуем, вот у нас сосуд, в нем 5 литров, причем... 12% какого-то вещества. То есть мы сразу можем найти массу вещества в нем. Для этого 0,12, то есть 12% в долях, умножим на 5. Долили 7 литров чистой воды. То есть фактически у нас только к объему прибавляется эти 7 литров. То есть объем нового 5 плюс 7. Вещества в нем, соответственно, вот как было по массе 0,12 на 5, так и осталось. И надо узнать, сколько процентов концентрации нового но, естественно, его общую массу мы принимаем за 100%. А вот то, что у нас получилась масса какого-то вещества в нем, это x%. И для того, чтобы найти x, мы крест-накрест умножаем, то есть 0,12 умноженное на 5 умножается на 100 и делится на 5 плюс 7, делится на 12. Естественно, это с этим и с этим сокращается и остается по факту 5. То есть 5% это концентрация нового раствора. Посмотрим следующее. В четвертом задании Дима, Андрей, Саша и Женя учредили компанию с уставным капиталом 200 тысяч. Ну давайте сразу. Дима, Андрей, Саша и Женя. Дима внес 15% от основного уставного капитала, то есть 0,15. С он внес. Если С это 200 тысяч рублей. Андрей внес 55 тысяч рублей, то есть фактически он внес 55 от 200. От S. Ну, то есть, мы 55 поделили на, 2000, о, на 20 000, 200 тысяч. простите. Саша 0,22 уставного капитала. То есть, 0,22 С. Ну, и основную часть. Остальное у нас получается Женя. Как узнать? Для этого мы из С вычитаем вот эти значения. То есть, 0,15 С плюс... Ну, здесь можно написать, в принципе, 27,5 сотых с и 0,22 с он у нас получается внес хорошо и надо узнать какую сумму от прибыли в 600 тысяч рублей причитается Жене, если он по пропорционально у нас все получает ну давайте посчитаем сколько вообще он внес в данном случае а внес он у нас получается так единица минус с оставляем единица минус 0,645 то есть если вот здесь все у нас сложить, получается 0,645, соответственно это S умноженное на 0,355, то есть он 355 тысячных от начального уставного капитала у нас внес, следовательно 355 тысячных от прибыли он и получит, поэтому мы прибыль, то есть 600 тысяч умножаем на 0,355. В принципе, три нолика можем забрать, сюда перенести. Получается 600 на 355. До этого достаточно 6 на 355 умножить. Это будет 2130. И добавить два нолика. То есть, вот такую у нас сумму, 213 тысяч, он у нас должен получить. Посмотрим следующее задание. В пятом задании изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется для получения 20 килограммов изюма. Если виноград содержит 90% воды, а изюм содержит 5% воды. Но что происходит? В принципе, вот у нас есть виноград. Если мы его сушим, в нем сухая масса остается, какое-то вещество, а вода испаряется. Поэтому, если мы рассмотрим изюм, в 20 килограммах изюма, естественно, за 100% принимается, Сухой массы, вот x килограмм, будет содержаться всего 95%. Ну как всего? Целых 95%. Почему? Да потому что 5% в нем воды. Соответственно 100 минус 5, 95. И для того, чтобы найти x, мы что сделаем? Мы 20 умножим на 95 и поделим на 100. Давайте в принципе в таком виде и оставим. Килограмм у нас сухой массы. Но вот в винограде эта сухая масса уже составляет... Всего 10%, потому что 90% в нем воды. Поэтому мы пишем тире 10%, ну а масса винограда тогда у килограмм, это естественно 100%. Ну и для того, чтобы найти у, мы 20 умноженное на 95 и деленное на 100 умножим на 100 и результат поделим на 10. Естественно, сотки сократились, сократились и здесь получается 190%. То есть 190 кг винограда необходимо взять, чтобы получить 20 кг изюма. Посмотрим следующее задание. В шестом задании имеется два раствора. Первый 10% соли содержит, второй 30% соли. Из этих двух растворов получили третьей массой 200 кг, содержащий 25% соли. Насколько килограмм масса первого раствора была меньше массы второго? Ну давайте порисуем. Вот наш первый раствор. Мы не знаем его первоначальную массу, поэтому пусть она составляет x килограмм. При этом нам говорят, что он 10%. То есть соли в нем будет 0,1 на x килограмм. Второй раствор. Начальную массу мы его тоже не знаем. Пусть будет y килограмм. Но при этом нам говорят, что он 30%. Соответственно соли в нем будет 0,3 на y килограмм. Из них получается третий раствор, если слить, массы 200 кг. Причем он идет 25%, соответственно, соли в нем 0,25 на 200 кг. Какое первое уравнение сразу получается? Естественно, масса первого и второго должна равняться в сумме массе третьего. То есть, x плюс y равно 200. А второе уравнение какое? Масса соли в первом и во втором должна давать массу в третьем. То есть 0,1х плюс 0,3у должно равняться 0,25 на 200, то есть 50. Ну что, в принципе, мы с вами можем сделать? Давайте домножим на 10. Что получается? х плюс у равно 200. Ну, соответственно, х плюс 3у равно 500. И из второго уравнения вычтем первое. Х и уничтожается 3у минус у будет 2у. И равно 300. Ну, соответственно, в таком случае y равен 150. x находим также, вот сюда подставим. x тогда будет 200 минус 150, 50. Но нам необходимо найти разность. Соответственно, мы из 150 вычитаем 50. И уже получаем ответ на данное задание, то есть 100. Пишем и смотрим следующее задание. В седьмом задании два сосуда. Первый содержит 100 кг, второй 20 кг раствора различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получается 72% раствор кислоты. Если же равные массы, то получим 78%. Надо узнать, сколько кислоты содержится в первом сосуде. Ну, давайте опять рисовать. Вот у нас первый сосуд. Он 100 кг, но мы не знаем его концентрацию. Поэтому за х мы примем его концентрацию, выраженную в долях. То есть, например, если у нас был 60%, то х это будет 0,6. Следовательно, кислоты в нем 100, умноженное на х. Вот у нас есть второй сосуд. В нем, естественно, 20 килограмм. Его концентрацию мы также не знаем. Мы выразим y это доля кислоты. Соответственно, масса кислоты будет 20 y. Килограмм. Ну и тут, естественно, килограмм. Что получается? Мы их... Слили и на выходе получили 72%. То есть раствор -то 120 кг, он 70% идет 2%, то есть кислоты в нем 0,72 умножить на 120 кг. Поэтому мы сразу можем записать, что 100 х плюс 20y равно 0,72 на 120 то есть, масса кислоты из первого и со второго переливается в третью. Ну, а теперь нам говорят, что если равные массы, то получаем 78%. Какие массы взять? Можно, конечно, брать на обум. Хотите по килограмму возьмите, хотите по миллионам, без разницы. Но вот нам спрашивают в первом сосуде, то есть, нам необходимо будет в любом случае находить х. Поэтому логичнее взять по 20. Почему по 20? Ну, потому что у нас получается 20х плюс 20у на выходе будет 78%, но ну, от 40%. Мы сразу можем из первого вычесть второе. Игреки сократятся. В этом только и смысл. То есть, если вы возьмете другие, вам придется только повыражать. Будет 80х равно ну, 0,72 на 120. Это будет, в свою очередь, 86,4. 0,78 на 40. Это будет 31,2. На выходе мы получаем 55,2. Соответственно, х это 55,2 делить на 80. Это 0,69. То есть у нас 69% был первый раствор. Но это концентрация. Нам необходимо найти сколько килограммов кислоты. Поэтому мы 100 изначальную массу умножаем на концентрацию. И получаем, что в нем было 69 килограммов кислоты. Пишем 69 и переходим к следующему. В восьмом задании два сплава. Первый содержит 10% меди, второй 40%. Масса второго сплава больше массы первого на 3 килограмма. Из этих двух сплавов получили третий, содержащий 30% меди. Надо найти массу третьего сплава. Давайте порисуем. Вот у нас идет первый сплав. Мы не знаем его массу. Давайте примем х килограмм. При этом он идет 10% Соответственно в нем у нас меди 0,1х килограмм. Дальше второй сплав. Мы массу его тоже не знаем. Но говорят, что она на 3 килограмма больше первой. Поэтому это будет х плюс 3 килограмм. При этом данный сплав идет 40%. Соответственно, масса меди в нем это 0,4 на x плюс 3 килограмм. И на выходе мы получаем третий сплав. Естественно, его масса будет 2х плюс 3 килограмм. И он при этом 30%. Соответственно, масса в меде в нем 0,3 на 2х плюс 3 килограмм Ну а так как масса с первого и с второго переходит в третью по меде, то мы получаем вот такое вот уравнение. Равно 0,3 на 2х плюс 3. Раскроем скобки, перенесем в левую часть. Все, что давайте без иксов. То есть будет 0,4 на 3 минус 0,3 на 3. А все, что с xами вправо, 0,3 умножить на 2х минус 01 x и минус 04 x Получается в таком случае 0,3 равно 0,1х. То есть х составляет 3 килограмма. Но это масса первого, а нам надо массу третьего. Она у нас 2х плюс 3. То есть 2 умножить на 3 и плюс 3. Что в результате дает 9. То есть мы запишем в ответ 9 и перейдем к следующему заданию. В девятом задании клиент А сделал вклад в банки в размере 2500 рублей. Проценты по вкладу начисляются раз в год и прибавляются к текущей сумме вклада. Ровно через год на тех же условиях такой же вклад в том же банке сделал Б. И еще ровно через год... А и Б закрыли вклады и забрали все накопившиеся деньги. При этом А получил на 216 рублей больше. Какой процент годовых начислялся банком по этим вкладам? Ну, давайте обозначим за Х. Это процент банка. Что получается мы имеем? Вот у нас идет клиент А. У него изначально была сумма 2500 рублей. Через год... На нее начислится процент. То есть, она станет равная 2500. То есть, первоначальное Плюс 2500 умножить на а и делить на 100. 2500 давайте мы вынесем на скобки. То есть, в скобках остается единица плюс а на 100. Ну, собственно, умножение предыдущей величины на вкладе на вот это единица плюс а на 100. Это есть начисление процентов. Соответственно, через два года... Это уже будет 2500 на единице плюс а на 100, но уже в квадрате. Потому что данная сумма опять умножится на единицу плюс а на 100. А у Б всего лишь годик все это хозяйство лежит. Поэтому у него была сумма 2500. И она только один раз увеличилась. То есть 2500 на единицу плюс а делить на 100. И нам говорят, что разница 216 рублей. Ну, за одним маленьким нюансом, что давайте мы каждый раз не писать вот эту скобку, мы ее заменим на k. Что тогда получается? А получается у нас 2500k в квадрате минус 2500k составляет те самые 216 рублей разницы. Ну что мы можем сделать? Мы в принципе можем на 4 обе части сократить. Получается 625 k в квадрате минус 625k минус 54 равно нулю. Давайте найдем дискриминант. Это будет 625 в квадрате минус 4 на 54 и на 625. Естественно, не минус, уже будет а плюс, потому что у нас минус на этот минус дает плюс. Мы можем 625 вынести за скобки. В скобках останется 625 Плюс 4 на 54. То есть, это 216. Или 625 на получается ну, 625 до 216. Это у нас, в принципе, 29 в квадрате. То есть, 29 в квадрате. Ну, а 625 это, естественно, 25 в квадрате. Поэтому извлечь для дискриминанта корень у нас будет не тяжело. То есть, мы с вами получаем 625... Плюс 25 на 29 и делить на 2 на 625. Но опять же 625 можно разложить как 25 на 25 и 25 вынести за скобки. Остается 25 плюс 29 делить на 2 на 25 в квадрате. Видите, все считается без калькулятора в принципе. Можно немножечко посокращать. Опять же здесь тоже сократится. Если на 2 поделить, остается у нас 27,25, что составляет 1,08. То есть, единица плюс А на 100 это 1,8. Естественно, тогда А на 100 это 0,08. Ну и А тогда составляет 8. То есть, вклад у нас был под 8%. И давайте посмотрим следующее. В десятом задании 11 одинаковых рубашек дешевле куртки на 1%. На сколько процентов 13 таких же рубашек дороже куртки? Важно понимать, что с чем сравнивают. Вот нам говорят 11 рубашек дешевле куртки. То есть сравнение идет со стоимостью куртки. Потому что то, с чем сравнивают, принимается за 100%. Пусть у нас x. Это стоимость у нас одной рубашки. y. То же самое. Только стоимость уже одной куртки. И нам говорят, что 11 рубашек, то есть 11х, на 1% дешевле э, куртки. То есть составляет 99%, ну а соответственно стоимость куртки это 100%. И в таком случае мы x можем выразить через y. Перемножим крест на крест. Получаем 99у. Ну а отсюда получаем, что x. Составляет 99у на 11 и на 100. Ну и собственно 0,9 у В таком случае 13 рубашек. Это 13 умноженное на 09 у Что в свою очередь дает 1117 Ну, Но естественно доли мы можем перевести в проценты. Это соответственно 117% от куртки. Ну а так как куртка у нас это 100%, естественно, 117 минус 100, мы получаем разницу в 17%. И давайте посмотрим следующее. В 11 задании, смешав 11% и 72% растворы кислоты, добавив 10 кг чистой воды, получили 31% раствор. Давайте сразу начнем рисовать, чтобы не запутаться. Вот у нас был первый раствор. Он идет 11-процентный, мы не знаем его массу. Поэтому x килограмм, его масса, он 11-процентный. Следовательно, кислоты в нем 0,11 от x килограмм. Следующий идет 72-процентный, мы опять же не знаем его массу, поэтому y килограмм. Раз он идет 72-процентный, то кислоты в нем по массе 0,72 y килограмм. Дальше что происходит? Добавляют 10 килограмм чистой воды, то есть кислоты не добавляют. Поэтому мы получаем третий раствор, масса которого x плюс y и плюс 10, то есть масса первых двух и 10, а кислоты в нем, он говорят, 50 нет, соврал, 31%. Соответственно, по массе 0,31 от x плюс y и плюс 10 килограмм. Поэтому первое наше уравнение это 011 x плюс 0,72у равно 031 x плюс y плюс 10. То есть мы кислоту с первого, со второго перелили в третий. Дальше что получается? Если сделать то же самое, только добавить уже 50% раствор, то есть не только 10 кг уйдет в массу самого общего раствора, но и 55%, то есть 5%. 55, то есть 50% от 10 уйдет и в кислоту. То есть наше уравнение немножко поменяется. То есть кислота с первого, кислота со второго плюс 5 кг кислоты и дает кислоту в третьем. То есть в итоговом. А он у нас уже становится 51%. То есть 0,51 1 сотая, x плюс y. и плюс 10. Вот по факту наша система уравнений. Ну, можно, конечно, выражать x через y, париться очень долго и очень тяжело придется. Мы же что видим? У нас одинаковые коэффициенты, поэтому смело из второго вычитаем первое. Получаем 5 равно 0, так, в данном случае 51, 31, то есть 0,2, x плюс y плюс 10. Обе части поделим на 0,2, получаем, что x плюс y, и плюс 10 равно 25. Вот это надо будет запомнить. Ну и соответственно, x плюс y это 15. Ну и давайте y равно это 15 минус x. Ну и дальше мы можем подставить в любой из них. Давайте, в принципе, подставим в первый. Единственное, предварительно его умножим на стоп. Потому что я, например, не люблю работать с нецелочисленными коэффициентами. Что получается? 11x плюс 72y равно 31 на x плюс y плюс 10. Она у нас равно 25. Поэтому сразу 25. Ну и подставим наш y. То есть 11x плюс 72 на 15 минус x равно 31 на 25. Это 775. Остается раскрыть скобки, и привести подобные. То есть 11x минус 72x равно 775, так, минус 72 на 15, это минус 1080. Остается у нас, что 61х равно 305, сразу умножили на минус 1, и тогда х составляет 5. То есть масса первого раствора была 5. А нас спрашивает сколько килограмм было первого. Пишем пятерку и смотрим следующее. В 12 задании смешали 8 литров 25% раствора с 12 литрами 20% и надо узнать сколько процентов составляет концентрация получившегося. Ну давайте порисуем. Вот у нас есть первый раствор, в нем 8 литров, он идет 25% соответственно вещества в нем 0,25 на 8 литров. Есть второй раствор, в нем 12 литров. Он 20 соответственно, в нем вещества 0,2 на 12 литров. И что у нас получается? Получается третий раствор, в нем масса будет 8 плюс 12, а вещества в нем будет 0,25 умножить на 8 плюс 0,2 умножить на 12 литров. То есть масса отсюда, масса отсюда перешла сюда. Что мы можем сказать? Естественно, общая масса, то есть 20 литров, это 100%, а масса кислоты в нем, но ну, здесь у нас получается 2 плюс 2,4, то есть 4,4 литров, это x%. Ну, и для того, чтобы найти х, мы 4,4 умножаем на 100 и делим на 20. Можно сократить, и, в принципе, тут получается 22%. То есть с 22% у нас новый раствор получился. Ну и давайте посмотрим следующее. В 13 задании цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же число процентов от предыдущей цены. Сколько процентов каждый год уменьшалось, если на продажу за 20 тысяч выставили, через два года продан за 15 842? Ну что у нас получается? Вот у нас было 20 тысяч стоимостью. Что происходит? Дальше его стоимость понижается на какой-то процент. Ну, Пусть у нас будет k, это процент. То есть, из 20 тысяч вычитается 20 тысяч умножить на k и делить на 100. То есть, в принципе, можно здесь посчитать это как 20 тысяч на единице минус k на 100. И вот наша на второго, к началу второго года на стоимость. А дальше что происходит? Дальше эта стоимость опять понижается, то есть мы ее опять умножаем на скобку как единица минус к на 100 и становится единица минус к на 100, но уже в квадрате. И вот эта стоимость составляет 15 842 рубля. Обе части мы можем поделить на 20 000. Получаем, что единица минус к на 100. Это в свою очередь 7. Нет, соврал тут квадрат. То есть 0,7900, так 21, 10 тысячная. Ну, в принципе, это 7921 79, на 10 тысяч. 7921 это 89 в квадрате, ну а 10 тысяч, естественно, это 100 в квадрате. То есть вот мы получаем. Так как мы точно знаем, что выражение слева, то есть под квадратом, однозначно положительное, то мы вообще не паримся, сразу извлекаем корень квадратный. Получаем, что единица минус k делить на 100. То же самое, что 89 сотых. Ну, естественно, отсюда выходит, что k делить на 100 это 11 сотых. Ну и, соответственно, k составляет 11. То есть на 11% у нас происходило удешевление. Все, в принципе, основные такие задания на процент сплава смеси разобрали. Перейдем к следующей теме.